Понимала зоревшка, ракетка в полюшке, Солнышко лучистое, Доглянула в окно. Это пара ты, порушка, доля, моя долюшка, Да меня за зановушка, тебя давно. Эх, пора ты, порушка, Доля, моя долюшка, Летняя зазнушка, Как тебя давно, Летняя красавица, Да чего ж мне нравится, Да чего ж мне нравится, Милая заря. Речка улыбается, Зойка в ней пается. Туманы паются, нежно говоря, печка улыбается, зойка унипается, лишь туманы. туманы, туманы и, А рассвет золотистый по небу плывет, Лучка снова а прилежно Зойка, милая, снова румянцем блеснет, В розоватой не растает. А рассвет золотистый по небу плывет, Всплеснулся прилегно окраин Зорюка милая снова румянцем полесню в розоватой увальничаростане. Расплескалась зорюшка под лучистым солнышком под лучистым солнышком расплескалась я. Легкий плавным перышком, Золотистым донышком, Поднялась огнёгушку, Обнималась я. Лёгким плавным перышком, Золотистым донышком, Поднималась огнёгушку, Обнималась я. Уходилась улежка, Музлая моя горюшка, Славная лебедушка уплыла с полей, Димная сторонушка, а доля, моя долюшка, Пел ей на прощание песни в соловей. Димная сторонушка, а доля, моя долюшка, Пел на прощание песни в соловей. А на золотистый по небу плывет, Лучка скользься приблежно по золька милая снова румянцем блеснет, Розоватый угарь растает. А на золотистый по небу плывет, Лучка снулся примерно по краю Золька милая снова румяцом в лесен В розоватой уголе растал